Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на вторую половину сентября 2021 года. Под колодой, под колодой карта повешенного. Ну что ж, пауза какая-то может произойти в каких-то делах, какой-то ситуации э, у вас, то есть как будто бы подвесили. Э, может быть, ждете чего-то, и пока нет никакой информации, неизвестно, когда это придет. Вот это состояние неизвестности, непонятности по этой карте. Но карта еще и в то же время очень такая философская. Она говорит о том, что... Может быть, надо взглянуть на ситуацию вот так сверху вниз, вниз потому что повешенный, он, в общем-то, сам себя так повесил, то есть его не в наказание повесили за что-то, а он сам себя так повесил, подвесил для того, чтобы взглянуть на мир снизу вверх и увидеть то, чего он не может увидеть э, в нормальном состоянии. То есть, так и вы, может быть, нужно взглянуть на ситуацию, на себя, на других, вот с такой вот э, совершенно другой точки зрения. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. Тема двух последних недель сентября для вас – это карта «Двойка мечей». Предпоследняя неделя Королева Посохов, Четверка Пентаклей, Король Посохов и карта Отшельника. Последняя неделя Сентября и ваша первая карта Рыцарь Пентаклей, Четверка Мечей, Паш Пентаклей и Семерка Кубков. Тема «Двойка мечей» – принятие какого-то серьезного решения. Знаете, такой вот жизненно важного решения какого-то. Это еще карта страхов. Боюсь, боюсь, ошибусь. Боюсь, приму неправильное решение. И вот обычно в традиционной колоде он... Вот человек просто закрывается этими мечами, боится, боится совершить ошибку какую-то. Часто глаза закрыты у человека на карте, то есть он не видит, а так как не видит, поэтому не может принять правильное решение. Очень созвучна карта с картой «Восьмерка мечей» где тоже человек чувствует, что его как будто бы загнали в угол. Так и тут вот как бы не вижу, не вижу выхода, не знаю, что решить, как решить. Ну, а решать надо, принимать решение надо, от страхов надо избавляться, надо либо идти к человеку, который уже был в подобной ситуации, общаться, просить помощи, просить совета, скорее всего, даже не помощи, а совета. Иногда надо за совет заплатить, может быть, нужен какой-то специалист, кому-то нужен адвокат, кому-то нужен врач, кому-то нужен специалист какой-то области, который прояснит для вас ситуацию, который откроет вам глаза на эту ситуацию, и тогда вы вот уже более четко будете видеть к чему, к чему приведет вот это вот ваше решение, и тогда вы как бы сможете уже двигаться вперед. Первые две карты. Ну, давайте, знаете, вот так вот, скорее всего. У вас пара, у вас король и королева. Это, причем король и королева посоха в Посохи – это огненная стихия, это львы, овны, стрельцы. Но не обязательно, это обычно люди вот такие очень энергичные, может быть, артистичные даже, занимаются какой-то профессией, связанной с креативностью, артистизмом, либо предприниматели, люди предприимчивые, то есть, чем бы они ни занимались, деньги они умеют зарабатывать, даже если это касается их них творческих каких-то способностей. Если человек рисует, то, значит, продает свою квартиру. Если она поет, так поет, значит, где-то в хорошем театре или в ресторане, где хорошо оплачивается все это. То это, так знаете как бы небольшие примеры а вариантов ты может быть миллион пара может быть вот такая вот креативная либо, вы знаете, пара, может быть, в плане бизнеса, работы совместной, потому что посохи – это работа, карьера, проекты, это какая какое-то, может быть, даже общее хобби какое-то, может быть, вы вместе спортом занимаетесь, вместе в спортзал ходите, что-то такое совместное, объединяющее этих двух людей. Ну, и тут же рядом карта четверка по Пентакли. Знаете, такая карта жадины. Человек, который не любит тратить деньги. То есть он все под себя гребет. Посмотрите, у него какая куча прям под, под ним. Он уже ногу на одну Пентакли, на другую, руку. Все держит, все к, тебе, к себе сгреб. Вот так вот. Ну, надеюсь, нету такого вот жадина рядом с вами. И не про вас эта карта, я так думаю. А иногда нам вот эта карта, она как бы совет, она, может быть, советует нам, что надо побыть вот этой вот жадиной, надо побыть вот этим жадиной, чтобы собрать деньги на что-то, отложить на что-то, то есть вот так вот в котомку, вот как он, сгрести не тратьте, может быть, вам посыл вот по этой карте, не тратьте деньги откладывайте, вам могут деньги пригодиться на что-то, или, может быть, карта знает лучше, чем я что, что ждет вас в будущем для чего вам нужны будут эти деньги и тут же под этой картой у нас карта отшельника это карта мыслителя старший аккаунт во-первых, представляет знак зодиака Дева. а Дева ваш противоположный знак полная вам противоположность ну и тут вот мыслитель, человек все анализирует, все продумывает, он постоянно погружен в себя, но в первую очередь это еще карта одиночества, кто-то из вас, может быть, чувствует себя одиноким или одинокой, либо вы хотели бы побыть в одиночестве, может быть, жизнь такая занятая, суетливая, хотелось бы вот как-то побыть в одиночестве, и посвятить вот этим вот огоньком духовного света внутри себя, разобраться в себе, чего вы хотите, чего вы не хотите. Вот это вот огонек душевного света, вот это вот свечка он держит в руке, и этим светом он освещает внутри себя, и он проверяет, разбирается, разобраться в себе, вот это вот просто... Что еще может быть по этой карте? Если у вас какие-то дела, на самом деле, если вы ждете что-то, помните, по карте подвешенного, повешенного, что-то, может быть, замерло, что-то не двигается, то если дела пойдут, то они пойдут очень медленно, потому что отшельник он очень медленно двигается вперед, но он двигается, это уже хорошо, и в то же время он обдумывает свой каждый шаг. То есть тут необдуманных решений не будет. Тут будет все как бы очень взвешено вот по этой карте. Следующие две карты на последнюю неделю сентября для вас – это «Рыцарь Пентаклей» и «Четверка мечей». Ну, а кто-то... Вообще рыцарь – это движение. В вашем случае, так как у нас Пентакля такая огромная на карте, то это финансовые поступления какие-то могут быть. Может быть, у вас какие то вот стабильный доход какой-то. вот В определенное время, в одно и то же день вы получаете какую-то определенную сумму. Вот поэтому... Потому что рыцарь Пентакли, он самый медленный. Он медленно двигается, но он надежный, он стабильный. То есть стабильно поступающие к вам какие-то доходы. Годы. Либо это может быть человек, человек молодой человек или молодая дама, не достигшая возраста 40 лет, это девы, тельцы, козероги, люди такие ответственные, с аналитическим складом ума, человек, на которого можно всегда положиться, трудоголики, я бы сказала, знаете, если... Еще что тут может быть? Сказал, будет в два. Значит, будет пунктуальность, очень свойственная людям земной стихии. Люди, умеющие зарабатывать деньги и в то же время правильно их тратить по этой карте. Иногда могут показаться замудами, извиняюсь, перфекционисты, вот так вот. И карта вам тут же рядышком говорит, отдохни. Вот, может быть, это вы, вот, как бы, понятно, что рыба – это водность, элемент воды, но вы вот работаете, кто-то, может быть, работает в, в области финансов, это бухгалтер, финансист, банковский работник, и, или у вас свой бизнес, и вы постоянно зарабатываете деньги, это вот ваша, как бы, задача. Карты говорят, что не забудь про себя. Вот четверка мечей это карта э, заботы о себе. Да позаботься ты о от себе, отложить оружие. Что это оружие? Это оружие это наша жизнь. Это вот мы боремся постоянно. И говорит нам эта карта: отложи свое оружие, отдохни, передохни. Посмотрите, как охраняют его эти волки, дали человеку, дали воину отдохнуть, передохнуть, набраться энергией. Набраться сил, чтобы двигаться опять вперед, да, двигаться дальше по жизни. Так и вы. Каждому из вас этот посыл э, разный. Одному из вас, кому-то из вас активный отдых э, помогает набраться энергии кому-то наоборот может быть сауна может быть салон красоты кто-то на природу выезжает кто-то на дачу кто-то я не знаю какой-то поездка куда-то небольшая но это не длительные поездки тут у нас знаете короткая передышка так что вот так ну что еще еще эта карта говорит о длительности какого-то процесса если вы ждете чего-то опять карта повешенного может быть вы ждете чего-то, то карта номер четыре говорит о том что вы можете получить или узнать что-то то чего вы ждете через четыре дня 4 недели четыре месяца. Ваши последние карты э, – паж пентаклей и семерка, мечей, э, семерка кубков. Паж Пентакли – пажи э, носители информации, это курьер. Это вот что-то можете получить, весточку, известие, уведомление, извещение, имейл e какой-то, связанный с финансами. Э -э. Послание банка, счет какой-то, бил какой-то, я не знаю, что-то такое, может быть, связанное с деньгами. Либо вы можете получить небольшую какую-то денежную сумму, которая будет приятно получить, связанную, может быть, подарок денежный, может быть, какая-то небольшая премия, какая-то при... небольшая прибавка к зарплате, что-то такое не крупное, потому что ПАШ карта не крупная у нас и так и у вас может быть. Но вы знаете, сколько бы ни дали, все равно приятно, берите. И ваша последняя карта «Семерка кубков», карта выбора, то есть когда мы стоим, и кто-то из вас, может быть, если это связано, вот тут деньги, может быть, вы ищете работу, работу, может быть, в интернете ищете «Семерка кубков», представляет интернет в современном мире, где, вам, где много возможностей в интернете, много вариантов всего. Но в то же время карта говорит о том, что будь придирчив, избиратель, будь избирателем, выбирай с умом, потому что не все, что тебе предлагается в интернете, оно хорошо для тебя. А кто-то, может быть, вот, может быть, вы найдете работу с небольшой зарплатой или с небольшой прибавкой к вашей существующей зарплате, если вы ищете новую работу, с небольшой какой-то разницей в, в деньгах. Кто-то, может быть, ищет вторую половину на сайтах знакомств. Что бы это ни было, будьте придирчивы. Еще раз хочу сказать, выбирайте с умом то, что не все хорошо для вас. Что еще может быть? Это карта, когда карта мечтаний и карта иллюзий. Мечтания ⁇ это хорошо. Мечтания в конечном итоге превращаются в реальность. Мы вкладываемся и реализуем наши мечты, и они становятся реальностью. А вот иллюзии – это вредно, потому что иллюзии нереалистичны. Если мы вкладываем свою энергию в реализацию какой-то иллюзии, мы гонимся за иллюзией, мы в конечном итоге разочаровываемся и не получаем никакого результата. Это будет пост просто разочарование, потраченное время, энергия. Итак, ваши последние, последние, это что у нас добавят? Добавят ли Норман к этому раскладу? для рыб и карты для рыб ваша первая карта мышки карта звезды и карта колодца ну явно кто-то поймает мышку в своем доме или на работе где-то в своем окружении удача это для вас, потому что иначе, я думаю, потери были бы очень крупными. Причем, знаете, как вы ее, видимо, поймали, обнаружили эту мышку, заглянув очень глубоко колодец, это заглянуть надо поглубже, и тогда и как бы копнуть поглубже, как говорится, и тогда вы как бы увидите, что там на дне колодца. А на дне колодца у вас мышка, может быть, человек, который рядом с вами, и куда-то уходят какие-то доходы, уходят какие-то ресурсы. Но самое главное в самом центре карта звезды – исполнение желаний, исполнение мечтаний. Может быть, вы давно подозревали, что что-то не так, и вот это вот хотели, но никак не могли понять, не могли как-то разобраться, кто, что, чего, и вот оно, ваше исполнение желаний. То есть все случится, хоть оно и как бы… И негативно вроде бы мышка, но э, вам, для вас это как бы удача, потому что вы могли так и дальше не знать, и продолжаться все может быть, может быть, более крупные потери были бы у вас. Следующая карта «Оракул мудрости». Остров сокровищ для рыб, вот это да, ну какая-то, какая-то вам удача, остров сокровищ, это может быть подарок неожиданный, наследство можно получить, можно премию получить, что-то такое вот, знаете, или вы давно трудились, остров сокровищ, к нему ведь тоже надо добраться, планировать надо поездку. И вот вы, наконец-то, получили свое сокровище, то есть вкладывались в свой бизнес, в свою работу, и, наконец, получили вот эти какие-то крупную сумму, может быть, какой-то крупный доход какой-то. И ваша последняя карта Венес. Быть, быть, э, э, ну, эта карта очень созвучная с картой мыслителя. Это восприятие, как мы воспринимаем вообще, как мы воспринимаем жизнь вокруг себя, как мы видим ее. От этого восприятия очень многое зависит. Иногда у нас это восприятие, оно неправильное, то есть мы видим ситуацию не так, как она на самом деле есть, но в любом случае, карта номер один, включайте свои мозги в этот период, вам также выпала карта мыслителя, человека, который анализирует все, планирует все, продумывает все, так и вы, может быть, для вас именно есть период вот такого осмысления какого-то, переосмысления,